Привет, ребята! Вчера попал на блог Светланы Шараповой, она там постоянно разбирает различные способы заработка. Вот один из них хочу сейчас протестировать вместе с вами, посмотреть, что как сработает. Вот. Давайте сейчас тогда переместимся на экран моего ноутбука и там уже я переключу запись на экран и будем смотреть, что я буду делать, что получится, что не получится. Так, здесь у нас нужно купить один из кошельков, Она Шарапов говорит, что можно купить только один кошелек, это слишком дорогое, давайте возьмем что-нибудь подешевле, вот это вот, за 1500 рублей, жмем разблокировать, так, у нас вот разблокировка позиции, к оплате 1500 рублей, я, наверное, оплачу Яндексом, у меня как раз необходимая сумма есть, выбираю Яндекс, перейти к оплате, Так, читаем, нажимаем «Продолжить», «Заплатить». Ага, так, оплата у нас прошла, давайте вернемся на сайт. Смотрим, у нас должно быть все зачислено. Так, статус «Куплено». Денежки мы переведем себе на карту, выбираем банковскую карту, вводим. Номер нашей карточки. Так, нажимаем «Заказать вывод средств». Так, перевод у нас в процессе. Сейчас немножко подождем. Так, деньги успешно отправлены. Отлично. Давайте тогда мы с вами вернемся на сайт еще разок. Посмотрим наш кошелек. Так, все, он продан. Его никто больше не может купить. Отлично. Ну что, давайте тогда, наверное, пойдем с вами в банкомат. Вот. И попробуем снять деньги. Так, ну что, давайте проверять. Что у нас получилось? На счету было примерно 53 или 54 тысячи, уже не помню. Сейчас проверим баланс, посмотрим, сколько у нас осталось. Вводим пин -код. Так, у нас в где-то 124 или 125 тысяч должно быть на экране, посмотрим. О, отлично, все зачислилось. Так, меню видео. Сейчас мы снимем, снимем 40 тысяч, потому что у Сбера лимит в сутки 40 тысяч, вот, поэтому остальное снимем позже. Убираем. Убираем. Ну, как видите, все работает. Мед шараповый работает. Поэтому действуйте, друзья.